Как же адаптировать ваши продающее видео под вашу целевую аудиторию или под ваших покупателей? По сути все просто. Простые люди верят простым людям. Если обзор вашего товара, допустим, хорошего велосипеда будет делать симпатичная брюнетка с четвертым бюстом, то, наверное, это хорошо. Но гораздо проще, когда этот обзор будет делать не актер, а обычный продавец веломагазина, который знает все тонкости и нюансы этого велосипеда. Делайте видеообзоры с живыми людьми, делайте их честными, понятными, и вы получите большой-большой траст от своей аудитории, получите конвертацию просмотров в покупки. Если у вас остались вопросы, пишите их под этим видео. Можете узнать больше, обратившись к нам по этим контактам. Пишите, звоните, приходите, дружите, подписывайтесь на канал «Видео для бизнеса» и ставьте лайки, ну или дизлайки под этим видео.